Да и снова не туда. Пришел, а потом произошло еще, да? А действительно поищу. Иди фадик. Дифадик кури. Нужно будет обхватить плотно губами данный мундштук. Насколько ну, глубоко? На ваше усмотрение. Дуйте, дуйте, дуйте, дуйте. дуйте, дуйте. что-то значит дурак что ли? Ну дай, ну, я это Надеюсь он попадет. Давай, может, е вот ⁇ так присядем. Смотри. Она вроде... вроде полетит, <свят> смотри. <свят> по мне... Пить. А <свят> <блядь>! <свят> Давай! <свят> Давай, словод, что ты съел? Блять! Блять! Блять! А ты? А ты тут водку жрёшь, Поколение. сидишь, сволочь. Это символично, но... Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Согласимся. Давайте я покажу, как гадать на кофейной гуще. Дорогу Чу когда отремонтируете? Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Угу. Нормально, здесь все нормально. все дорогу нормальные, Шефу нормальный, здесь нормальный. Все-все нормально. А потом она вдоль появляется. Так, как вот, а здесь и просто в туалет захотелось Воскресенье День рождения у тебя Поздравляют Брат, не выручишь мне, мне край cry, cry, cry. Только смотри, чтоб да, на меня катилось Во, во Ну, граждане, алкоголики, кто хочет сегодня поработать? Сейчас познакомимся с курсом валют на сегодня. Евро сегодня на отметке 68 рублей и 47 копеек, а курс доллара 64 рубля и 15 копеек. И вот уже горожане следуют скорее в обменные пункты, потому что курс доллара сегодня очень выгодный. Привет, Генри. Помнишь что-нибудь? Потерпи, может быть немного больше. Зажми. Мы с тобой были. Мы и сейчас. У девушек несколько дней в месяц бывает такое состояние, когда вот вроде бы все хорошо, но при этом все бесит и хочется устроить свару. Прямо чем сильнее, тем лучше. Кто у нас попадает под обстрел? Ну, конечно же, мужик. Во-первых, он рядом всегда, во-вторых, ты точно знаешь, что он типа ебал и не съездит. И ты вот смотришь на него и думаешь, да чего бы доебаться? А он не косячит, понимаете, он вот все назло делает. Не, ну девочки, конечно, можно доебываться до мужика, но вы сделаете это раз-два, а потом хоп, никакого мужика уже нет. Поэтому я советую вам на эти случаи завести себе прямо памятку. В памятке напишите следующее. Ты склочная, вздорная, скандальная истеричка. Закрой клюв. Прочитали памятку несколько раз, не помогла вас по-прежнему шикарить, тогда унесли у меня есть для вас другой роскошный вариант. Это трудотерапия. Вышла на улицу и, сука, снег раскидала. И все навязчивое состояния сразу пройдут. Или пошла в зал и жопу покачала. Я считаю, что вот труд сделать из обезьяны человека и из нас. Мы живем в такое время, когда каждая мечта может осуществиться. Неважно, кто ты и где живешь. Достаточно просто включить компьютер. Мясо, матюки, убийства и голые мы с моим другом принимаем эстафету «Останови время» и сейчас в нашем ролике снимутся те люди, которые несправедливо забыты и обделены вниманием. Поехали! That girl is a real proud Small world, like Мужики, ну мы же договаривались не двигаться. Подожди часик, они не будут двигаться. Watch it fall slowly. Right, girl, still tryna get. Фратерий, Пантера выбегает из кустов. Милиционер, коррупционер, Денежный купюр, коллекционер. Отпусти меня -ла -ла -ла, на закате дня. Дома ждет жена четверо детей, Тысяча рублей им сейчас нужней. какой ваш самый любимый фильм фильм фильм чапаев конечно да. ра Райан Василий Иванович. Ну и дурак. Нам ничего не задавали. Да, мы там это самостоятельно... Эх город. ты, бля. Да. Ну? Че там по ящику сегодня? Золотая чаша, золотая я офигеваю, я просто офигеваю от этого разумбауна, он за бабки готов в рекламе сниматься. Те столько бабок бы предложили, ты бы не стал, что ли? Я? Да я б сдох. Машинист трамвая Митиоми Судзуки пересел с японского внедорожника на УАЗик пять лет назад и уверяет, что с тех пор ни разу об этом не пожалел. В российском автомобиле он нашел то, чего нет в моделях японских производителей – высокая цена в сочетании с минимальным комфортом. В современных японских машинах все слишком автоматизировано. Водителю скоро и рулить будет не обязательно. А здесь ты по-настоящему управляешь машиной. Мне все нравится. И тяжелый руль, и переключатель скоростей, и тряска, и шум мотора. С учетом таможенных пошлин и расходов на транспортировку, ВАЗИК в Японии стоит почти 40 тысяч долларов. Тот редкий случай, когда форма важнее содержания. Беда, да заглушит, Когда это все произошло, я был в шоке, не только я, и бабушка была в шоке, и был в шоке кот Леха. Катя отозвалась, на письке оказалась. Катя... Катя молчит, на письке торчит. Ха, блядь, видишь, как не крути, блядь, я рифмоплёт. Оксана, представляешь, меня сегодня Дима в ресторан пригласил. Наверное, будет делать на себе предложение. Собираюсь свою бросить. Решился, наконец? Ну да. В ресторан ее даже позвал, чтобы она не сильно плакала, не орала на меня. С чего ты взяла, что это предложение? Да потому что вчера был просто великолепный день. Мы весь день гуляли, болтали обо всем. Так устали, когда пришли домой, сразу вырубились. Я уснула у него на плече. Вчера вообще последняя капля была. Мало того, что с ней пять часов по городу шарились, она какую-то вечную хинею несла. Так что домой пришли, она сразу вырубилась. Даже секса не было, блин. Часово башкой все плечом не отдавила. Слушай, а в чем мне лучше завтра пойти в ресторан? Погоди, у тебя же есть классное зеленое платье. А еще она вечно в своем дурацком зеленом платье ходит. Вы так мало встречайтесь, он уже делает тебе предложение. А как ты с ней? вообще три месяца протянул. зло тебе, у тебя такой классный парень. Я бы, честно говоря, лучше бы с ее подругой замутил. Лер, ты точно решила, что ответишь ему да? Да. Ты точно решил ее бросить? Да. Приватизировать Газпром, например, если вот такие цены на нефть. А, а по поводу, может быть, экономического кризиса вы что-нибудь нам скажете? Нет, ответ один. А. Хватит. Слышишь, сука? Будешь темечки, а? Ну давай, давай попробую. Будешь волшебнички? Не, не хочу, не надо. О, Господи, какой-то бедный умирающий человек. Наверное, его избили бандиты. Что с тобой, путник? О, Боже О мне. надо звать на помощь. Надо звать на помощь Спайдермена. Спайдермен. Спайдермен. Спайдер <laughs> спасибо, он умирает! Спайдермен, чего же ты медлишь? Спайдермен, спаси его!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 я сейчас покажу вам, как мне сделали ремонт, одни очень бодрые ребята. Значит, пойдем сейчас а, на кухню, я покажу, здесь мой стоит в квартире, сейчас поймете, почему. Здесь, вот потому, здесь стоит мангал, жарили мясо, вонючая, тухла. Вот. Казалось бы, все, нет, было. И... Вот унитаз на потолке. Унитаз. На потолке. Как? Мне непонятно это вообще. Ну ладно. Так, ну дальше. Не, ну то, что здесь срач, это понятно. Я уберу. А вот это вот вот это вот дверь, ребята. Вот это дверь. Эта картина называется «Выхода нет».